И называется водочник. Видимо у всех взрослых на НГ мозги отмораживает. Не, это снежная королева заколдовала Аню. Надо попкорн брать. Это что такое у меня в сумке? А -а -а. У всех скидывайте и снежками кидать. Ух ты, у тебя на экране есть, а в комнате нет. Так это и есть дополненная реальность. Кажется в сумке еще что-то есть. Привет, ты на канале Pets. Ставь лайк, скажи на наше видео. Если ты отмечал Новый год, как и мы с семьей. Лайк, лайк, лайк, лайк. А если ты праздновал с друзьями, то с тебя. Ой, то с тебя комментарий, да, вот там внизу. Тем более, что волшебные появляются вот здесь в ролике. Мы в 300 беретнадцатая. Нарядили свою маленькую волшебную елочку. Аня в гостиней нарядила большую. И мы вместе сняли хаус-тур. Ведь мы наконец-то достроили Magic Хаус и переехали. Так что обязательно потом сходи и посмотри новое видео на нашем общем канале Magic Family. Там мы сами показали дом и еще много всего. Мы оставили ссылку внизу в описании. И теперь в нашем Magic Хаусе у нас есть много места для прогулок. Кет Софи, пранк называется Мордочни! Ты весь пранк. Еще раз мечу. Теперь мне ты такая мордошке. Мы не с другой стороны встретим. Точно, Эйвен, побежали. Бежим, устроим ей пранк мордый снег. Короче, как ты понял, новогодние каникулы выходили весело. Но кое-чего не хватало. И мы решили. Не мы, а я решила. Этой зимой я буду снежной королевой. А, а я тогда хочу быть гертой. Тогда Эйвен будет Каем, А я, а я Альфидой. Точно. А я тогда буду Арок. Э, Юми, он же мальчик. И он король троллей. Ну вот и я, король троллей. Ну и что, что он мальчик? Но, но, но Юмичу. Ты же, ты же девочка. Ну вот опять, опять вы начинаете. Вот вы опять ущемляете мои права. Король троллей, мальчик? Ладно, ладно, проехали. Пусть она будет королем троллей. Какой из тебя король троллей? Ты же говоришь, что покемон. А киса Алиса, что снежная королева? А что это я не снежная королева? А что сразу Алиса-то? Эй, привет, что тут происходит? Вы чего спорите, ребят? Аня, аня, аня, не, не, не, не, не, не, не хотят, чтобы я была королем троллей. Э, кем вы о чем? Ну, а, ну, Ань, Снежная Королева, за зеркале. И, и, что? А, вот, все взрослые отстают от жизни в Новый Год. Да уж, это точно. Ань, в кино идет сейчас. А, слышала, да, точно, знаю. Ну, неужели? Это зимняя сказка с чудесами. Новые приключения героев придуманы Хандерсоном. Круто. Ань, мультик, как мы любим. Поняла? Все дети любят мультики. Все жители страны уже сходили на него. А, я поняла, это намек. Ну, наконец-то. Видимо, у всех взрослых на НГ мозги мораживает. Не, это снежная королева заколдовала Аню. Так, хватит, я поняла, вы хотите сходить на мультфильм. Окей, я вас отведу, я тоже люблю все волшебное. Ура, ура, ура. Идем в кино, ура. Кла а -а -а. Ой, прости, Миш, идем на снежную королеву. А пока собираемся, тогда вот вам вопрос на засыпку. Кто бы, как вы думаете, мог бы стать домашним питомцем троллей? Я придумала соболяки, это полусобаки, полусоболи А может тогда белушки? Полукошки, полубелки А давайте снежки, это такие волшебные снежные существа О, откуда в ваших головах такой бред? Вот именно, утки Утки это круто! Юмичу. Пусть лучшие ребята в комментариях напишут свои варианты и заодно проголосуют в вопросе. А нам уже пора. Так, а ребят, сейчас уже начнется. Она, как с 1 января в кино идет. Надо было попкорн брать. Юми, попкорн для людей, а не для животных. Мультики тоже для людей. Все, молчи. Офигеть, как красиво. Юми, не ругайся. Тихо же, ну, мультик уже полчаса идет, а до сих пор не скучно. Потому что эпично. И музыка крутая. А мне больше персонажа нравится. А мне картинки. Ребята, хватит болтать, вы же другим мешаете. Ого. Юмичу. Все, все молчу. Просто так круто. Юми. Ну круто же, да? Пойдем, все, сейчас точно молчу. Ага. Юмичу. Простите, может на второй сеанс сходим? Классный мультик, крутой мультфильм. два крутях! мне понравилось. Вообще супер. Надо будет да, ребят, время не зря потратили Столько впечатлений, надо будет пойти с моими друзьями и их детьми Если, конечно, они еще не были Как вы сказали, все дети любят сказки Ой, стоп, а это что такое у меня в сумке? О, кто-то это тебе подкинул, точно Ну вот Говорила я вам, не палитесь, суйте поглубже. Тихо, киса Алиса. что это такое? Серьезно? Это батарейки GP с персонажами из Снежной Королевы? Ох, признавайтесь, кто их купил и подложил мне? Э, не я. И не я? И уж точно не я. Но не Миша точно. Я вообще тут ни при чем. Понятно. Наверное, это меня опять заколдовала Снежная Королева, да? А не делай поспешных выводов, может у Мама Герда и Кая подкинула Или король троллей Угу, очень смешно, ребят Ладно, это была я Снежная королева Ясно Это очень классно, конечно, батарейки с героями мультфильма Но зачем они вам, ребят? О, начинается Объясните для не особо догадливых Короче, Ань, тут это на упаковке QR-код Посмотри, посмотри Так, ну-ка, уникальная упаковка с дополненной реальностью Он ведет приложение Мир Снежной Королевой. Давай поиграем. Так, дополни реальность в три простых шага. Скачай приложение на виде камерной ну, а упаковки, играй, отдыхай. Блин, интересно. Ладно. Ура. Сканируй. Так, секундочку. Готово. Загрузить. Ух ты. Походу Аня сама там залипнет. Ну че? Вау. М -м. Ничего себе. Там разные игры. И многие из них заполнены реальностью. Да, я вижу, ребят, тут столько всего. Давайте попробуем вот эту, Царь Горы. Всех скидывайте и снежками кидайте. Смотрите, как круто эта дополненная реальность! Создать метку, теперь сделать фотку. И все, смотрите, ух ты! Я типа на горе! Шевелю телефоном, и камера шевелится. А, тут кто-то хочет занять мою гору, они а ползут снизу! Да, походу у ребята потеряли. У меня прицел появился. А, в меня прилетел снежок. Минус жизнь. Ладно, ничего, мэджики не сдаются. Сейчас еще разок. Сейчас я тоже в него снежок кину. А если он меня кинет, я подставлю щит. Ага, отлично. Так, снежок в него. А, я не успела. Блин, меня с другой стороны скинули. Неудача. А, ну все, хватит. Может уже в другую игру, а? Да, слушайте, игр тут полно. О, смотрите, есть Покоритель Небес со значком GP. Поехали. Ух ты, у тебя на экране есть, а в комнате нет. Так это и есть дополненная реальность, Эйван. Видите, у меня на экране в комнате как бы канат, мне его нужно отрубить. Так, о, и мы полетели. Покоритель Небес уровень первый. Когда я шевелю, получается, телефоном, вот эта вот штучка моя, акула железная, летит. А, в кружочек не попала. Мне вот эти штуки надо собирать. Так, так, так, так. А, а, а. У меня силы кончаются. Сейчас, сейчас, давай, давай. О, у меня какое-то ускорение там было. Так, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Я же говорила: не получится там, получится в другой игре. Отлично. Уровень один пройден. У меня 1790 очков. Киса лис хочешь попробовать? Я хочу селфи. А, я поняла, тут можно делать селфи с разными персонажами. Хочу с Лутой. Я так и знала, улыбочку. Покажи, что получилось. Получилось очень мило, и Лута случайно поставила свою лапку тебе на голову. А Покемон сказала, хочет волшебное селфи. Да, строим Орман. Так, волшебное селфи. Так, сейчас настрою. Чиз. Ну что? Не всегда фото же получаются удачные. Давай еще разок сделаем. Вот это уже лучше. Потом знаешь, в инстаграм повесь. Хорошо. Знаете, это и правда классно, когда можно так развлекаться, играя с героями, если тебе нравится фильм и хочется продлить впечатление, хоть вы и считаете меня взрослой занудой. И не забудь оставить ссылку на это приложение. А обязательно, Кисалис, но не это ведь самое главное. Да чтобы ребята веселой компании сходили на мультик «Снежная королевой за зеркалью и посмотрели его вместе. Ань, а знаешь, почему ты для нас лучший друг? И хороший родитель. Родитель? <связать> почему? Потому что ты поддерживаешь все наши забавы. Если надо, остановишь, помиришь. А если надо, развеселишь. И пойдешь с нами в кино. Да, я такая. За это мы тебя любим. Вы какие-то странные, как будто хотите меня умаслить. Нет, ты что, Ань? И зачем нам это вообще? Ну ладно. Так, стоп. Кажется, в сумке еще что-то есть. Я-то думаю, столько комплиментов. Я так и знала, вы не только батарейки без меня купили. Это еще что за куча мягких игрушек? Ой, но это же плюшевые северные троллята. Да, я поняла. Ну согласись, от них сложно отказаться. Они же такие милые. Я согласна, это слишком мило. Дай, дай, дай, дай, дай, дай. Какие же они чудные. Так что это будут мои дети. Вот. Юми, но это дети друга Герды, тролля Орма. Да, из царства по соседству от Снежной королевы. Мы и так смирились с тем, что ты король троллей. Ну и что? Вот вечно вы. И вообще, рано тебе еще детей иметь. Ты сама еще ребенок. Вот вот. Опять начинается ущемление моих прав. Ань, ты их слышишь, да? Так, ребят, хватит спорить. Мы же дружная волшебная семья. Давайте лучше помогите мне прибраться и придумайте, где ваши тролли будут жить. Если курицы живут в курятнике, значит тролли должны жить в тролятнике. Да, да уж, Алиса. Ну что, ребят, идите в кино. На мультфильм Снежная Королева Зазеркалье. Смотрите новые видео на других наших каналах. Короче, все ссылки ищи в описании! Да ты и сам сознаешь. знаешь! Пойдемте играть в свежую королеву, я первая! Нет, моя очередь! Они еще не в курсе, что мы не просто игрушки! Ага...